Внедрить новую систему мотивации. значит Подписать все соглашения с крупным поставщиком европейским. Мы говорим, какой конкретный результат ощутимый вы сможете за неделю добиться. Это можно будет за неделю получить? Ну нет, за неделю это не получится, конечно, да. И только вдруг осознание приходит, что за неделю невозможно внедрить новую систему мотивации. Можно только подготовить конкретный план с показателями. И провести тестовое обучение одного из руководителей. Это ключевая наша проблема, что мы не выныриваем. Мы не выныриваем, а потом говорим, а, планировать смысла нет. Я планировал как-то раз за неделю систему мотивации внедрить, не внедрил, я вообще забил на все эти инструменты планирования, они только отвлекают команду. Это беда. Если вы будете ставить в вашей команде невыполнимые задачи, то у команды потеряется вера в планирование тоже. У Антуана Десантова-Кзюпери есть хороший пример про выполнимые и невыполнимые задачи. Ну Читали наверняка «Маленький принц». Произведение, значит, маленький принц путешествует по планетам, на очередную планету прилетает, значит, там король, который властитель мира, всем управляет вообще. Маленький принц говорит, классно, то есть ты действительно всевластный, да? Я всевластный, я могу кому угодно поручение отдать. Слушай, ты можешь Солнцу поручение дать? Я очень люблю рассветы смотреть. Ты можешь отдать поручение Солнцу, чтобы оно прямо сейчас встало, а я бы как раз рассвет на твоей планеты бы посмотрел. Не, подожди, я кроме того, что всевластный правитель, я еще мудрый правитель. А мудрый правитель ставит те задачи, которые команда сейчас может выполнять. И если я поставлю сейчас Солнцу задачу взойти, она не сможет его выполнить. Поэтому я не буду глупить и сейчас Солнцу такую задачу ставить не стану. Вот так вот мудрый правитель поступил. То есть да, он всевластный, но Солнцу в полдень задачу пройти через рассвет не дает. Да, да. И мы должны это учитывать. И надо понимать, что если мы будем нарушать правила реализуемости задач, то команда потеряет доверие к инструментам планирования и к нам, как к руководителям. Она поймет, что с этим руководителем я не доплыву до новых берегов, потому что у него опять невыполнимая задача.